Я понимаю, что чеченцы возьмут на себя что угодно, вплоть до там, убийства Кеннеди, все что угодно на себя возьмут, башни, близнецы на себя возьмут, заставят взять. Там нет другого выхода. Надо понимать, что следователь, фабрикующий уголовное дело против плохого человека, является еще более худшим преступником. Он сегодня использует свое служебное положение для того, чтобы...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 То ли убийство, то ли человек сам умирает. Не, не знаю. Но а, решают, что это убийство. Что его убили. Есть такой руководитель а, этого... Ну, YouTube-канала, это и плюс, видимо, это еще издание, ГУЛАГу Нет. Это очень полезный, на самом деле, канал. И то, чем занимаются эти люди, это реально очень нужная деятельность. Руководителем этой, а, этого ГУЛАГа Нет является... Осечкин тоже...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 Заблуждение, скорее всего, по этой теме. Осечкин просто изначально дал информацию, что этого человека убили, убили его заключенные, и, видимо, там перечислил эти фамилии. Осечкин тоже можно понять. Те пытались, видимо, вообще как-то не реагировать на эту смерть. Осечкин своими публикациями заставил, заставил их ре реагировать, то есть отреагировать на это, возбудить уголовное дело, начать расследование. Но проблема в том, что они, начав это расследование,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 Погубить жизни хороших, нормальных людей. жизни хороших, нормальных людей.